доброе время суток дорогие друзья сегодня расскажу и покажу как например вам сделать свои личные какие как вам понравится какие картинки вам сделать ну и но ну, я имею в виду оформить свой рабочий стол красиво красиво например как вот этот ярлычок например можно сделать как бы ярлычки я сделал вы можете сделать как бы вот это все по-своему обязательно скачайте вот эту программу она прототипная или портотипная как там вот она прям старенькая такая маленькая прикольно вот. а потом что вам надо еще ну и картинку специальный png и что перевести на ико вы можете где хотите скачать как хотите сказать скачать и что хоть ну короче все это все ваших силах в ваших фантазиях и ваших интересов можете хоть ну, как бы свою фотографию слепить там или еще что-нибудь такое вот можно перевести ну я не знаю давайте вот можно в принципе перевести на тот на ту которую вы хотели так, сейчас мы посмотрим, как там еще лучше сделать. Можете свои же свои же фотографии перевести и поставить же туда, или просто напросто скачать вам взять Яндекс и скачать в PNG даже вот у меня уже как бы осталось, я делал. Вот иконки написать PNG иконки или просто иконки скачать. Тут их а, целая куча валом, что вы хотите, как хотите, что вы сделаете. Закрываем. И выбираем, что нам надо, например, да. Не сейчас нам это не надо. Сейчас я что-нибудь придумаю. О! Мне как раз музыку надо делать Связь слабенькая Картинки красивые. Вот. А, сохраним изображение. делаем так. Да, сохраняем. А, так, потом что нам надо? раз мы найдем. Так, что там у нас для видео есть, что-нибудь? Будет прям реально симпотное, красиво. Так, ну это у нас в Windows есть все. Ну и возьмем вот это сохранить изображение. Нет, не надо мне вот это, мне надо паджер. Так, так, так, так. Сейчас мы найдем... Ну, здесь, сами понимаете, это вкус, цвет должен быть на ваш. Все на ваше должно быть. да укажу свои, свои тараканы в голове так ладно ну это я уже совсем потом через забухаю так закрываем закрываем делаем вот сюда PG, Она переводится в к берете закрываете так, теперь что нам сделать надо? Это у вас будет художество. Так, открываем. Вот. Фотобаза, например, да? Переименовать. Так, нет, свойства. Постройки. Выбрать обязательно выбрать файл нужен просто напросто выбрать файл рабочий стол иконка вот он значок как он здесь пишем сменить значок то же самое окей применяем применяем и этот же значок вам придется же тут же фотобазу ее туда и воткнуть. Чтобы она была прям там. Ну, в принципе-то как бы и все. Ну и, да, смотрите, можно портативно и то же самое делать, одно и то же. Сейчас вам покажу. Так, что там у нас? Виртуалбокс. Может есть у нас, нет нет, сейчас мы будем, покажем дальше, так, здесь тоже нету, так, поехали, ланчер, нету ланчера, В принципе вы можете здесь поискать. Здесь нету иконок. Вот она, икон Майн. Так. Свойства. То же самое настройки. Выбрать файл. Дата. Пионер. Вот она. Он со, прям сама вам покажет. И сменяет значок. Берем то же самое. Ико. Открываем, окей, применяем, окей. И вот это вот все, что у вас будет, например, да. Тоже вот можете так же сделать. Она у вас то же самое. Если перенесете на флешку. Вы даже терять это не будете уже. И как бы она. Будет у вас э, то же самое, что здесь, так же как и на флешке. И вы никогда ее терять уже не будете. Уже будет видеть, что и сменить значок. То же самое. В принципе, все. Ничего сложного здесь нету. Э, также вот в прототипках таких можно. Это. Мальцы, которые делают портативные, они как бы здесь еще есть. Некоторые самопроизводители делают то же самое иконки. Ну, в принципе, как там она остается, так она есть. В принципе, все. Как бы как-то так, примерно. И здесь в системе ярлыки то же самое. Если ее остали, пусть в ярлыки бросайте вот эту иконку. Она или куда-то, например, в с куда-нибудь закинуть, ну не знаю, ну пусть она там будет в этой системе. В принципе, как-то так. Всем пока, до свидания.